Приветствую тебя, и сегодня мы вновь с тобой будем открывать посылки с Алиэкспресса. Сегодня у нас на столе украшения, чехол, немного гаджетов и два сюрприза. И все. вот на вот этом столе. Давайте начинать! Итак, у нас есть маленькая посылочка. Я их открываю, да, не все, но открыл. У нас здесь очень интересная вещь под названием Фотоаппарат. Маленький такой, что называется, уютненький мешочек сиреневый. Нафиг он мне не нужен. Но есть и вот такая интересная обалденная вещь. А, так, я надеюсь, вам ее видно. То есть поближе не видно. Давайте я включу вспышку. Какая красота, скажете вы? А всего 99 рублей. Да. У нас такие за 2000 тенге продают. То есть, где-то есть с чем-то рублей, получается. Да. Итак. Продолжаем. Ой, знаете, со вспышкой пора получше стало. Шучек. Итак. Ну, давайте поменьше. 52 рубля, например. Вот. Вот ее я открывал и закрыл, то есть прям склеем все дела. И у нас здесь что? Правильно, у нас здесь наглазник на фотоаппарат. Господи, как я долго ждал этого. 52 рубля, но вроде бы он хороший. То есть я его еще даже не открывал, я так просто посмотрел, что там, и все и закрыл. О, боже мой. Итак, мы сфокусили с вами, какая красота. Здесь видно, да, все? Вот. Он у нас вот так вот выглядит. Все. Все хорошенько, все аккуратненько. Фокус. Фотоаппарат с фотоаппаратом. Логика. Божественная. Итак, что у нас дальше? 53 рубля. Господи. На уменьшение идем. Ой-ой-ой. Ой, а у нас же здесь. Грайтефолс, о да, бич. То есть м -м -м, вообще я их ни одну не открывал. Я так ну посмотрел просто внешне оценил, не не вроде бы нет, но сам не смотрел. О, как он красивый! О, как красиво! Ух! И всего 53 рубля. Ребят, вы такого нигде не видели. Это Алиэкспресс, детка. Ну что ж, мы продолжим. Так, ну давайте на увеличение, может быть, пойдем. Давайте так, 65 рублей. А, я не помню, что здесь. А, нет, я вспомнил, что здесь. 65 рублей, и это корпус. Ну, такое крепление-корпус для моей экшен камеры Ой, как удачно, что она прям здесь, рядышком. Давайте прям сразу и примерим. Ладно, я примерял, с я обманываю. Я примерял, я... Господи, боже мой. Камера у нас рядом. В сборке это должно выглядеть вот так. Но я... Я, я очень долго ее запихивал, и вот таскивал обратно поэтому я этого делать не буду я просто вот так покажу вам. А, вообще он честно он подходит то есть вы мне можете верить вы мне можете верить потому что я вас не обманываю никогда если дело не касается контейнеров overwatch только но так я вас больше не обманываю нигде ну ладно пакетик убираем все это вот сюда Камеру на место. Так, повышение, да? У нас было 65 рублей. Теперь давайте 71 рубль. А, это я тоже посылку открывал. И угадайте, господи, это самое лучшее приобретение за последние несколько месяцев в плане дизайна. Звездочки! Господи, я их так долго ждал. Боже мой. Они так красиво светятся, я... Наверное, вставлю все-таки фрагмент, как они светятся. То есть, может быть, в углу где-нибудь. Здесь, здесь, не знаю. В общем, потом увидите. Но вот так вот они выглядят. И ничего себе такого не представляю. Но я в первый раз такой, типа, чё, где мой клей? А потом смотрю и кубички для клея. Вот так вот они выглядят. То есть, самоклеющаяся какая-то бумага мы ее клеим потом и все целую стену можно обклеить и что называется будет очень красиво Итак, так 177 или 104 рубля конечно же 104 идем на повышение Итак, у нас не открытая посылка потому что я специально ее приберег для вас Слышите этот звук? Мне кажется, мы поранили что-то. Нет, это всего лишь упаковка. Шутки за 300, ладно. Очень не смешные шутки. Открываем, открываем, открываем. И что же у нас здесь? Правильно, у нас здесь чехол. Ну, чехол не для меня, для сестры, но все. Чехольчик. То есть, ну, вот так вот он выглядит. Я не знаю, видно рисунок, не видно вам. Вот так вот вырез Ой, здесь не очень, кстати, вырез. Надо, надо пожаловаться на него. Что-то какой-то кривой вещь. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Но пару рублей можно с ним снять за это. Ну, вроде бы все целое, все нормально, ничего не треснутое. И не соцарапано Убираем. Убираем. У нас остается 177 рублей и две огромные посылки. Итак, эту мы тоже не открывали, то есть. Открою прям с тобой, друг мой. И... Оба. Сейчас, сейчас, сейчас. Не буду до конца открывать. Так, рекламка Югрина. Мы ее вот раз смотреть не будем. Да, бич. Это ОТГшник. Новый ОТГшник. То есть в старый мне совсем не понравился. И еще одна подарок от Югрина. То есть у них еще там рекламка. Но рекламка была в прошлый раз. И, если честно, она у них не меняется. То есть, ну, я не уверен, что оно у них меняется. Это, это для проводов какой-нибудь, ну, типа закрепка. Ну, в общем, тоже не очень важно. интересно. Самое интересное и важное это у нас сам ОТГшник. Итак, открываем. Какой он большой, господи! О, боже мой! Да он еще и в целлофанке? Он, кстати, 3.0. Хочу отметить. О, боже мой, какой он красивый. Чтоб не заляпался. Прямо сразу показываю. А, вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Как красиво, Ну, вообще, вообще, вот это все, это мелочевка. -то. То есть, это вообще плевать просто. Это мелочь по сравнению с вот этим. Ну давайте откроем самую большую по размерам, но не самую значимую, наверное. Что ли? То есть у меня здесь уже запечатано было. Я открывал. Вы ни за что не догадаетесь, что здесь? Ведь здесь. паба ба ба па ба па па па ба ба па Я купил себе хромокей. То есть, ну, наконец-то, да? То есть я смогу снимать.. Что-то с хромакеем. Я может быть даже вставлю в этот видос уже что-то с хромакеем Но вряд ли, вряд ли. Я не ленивый, я леневый, я очень ленивый в этом плане. Ну, в общем, вот так вот. Сетка обычная. Если вдруг что, понимаете, он более зеленый, чем здесь. Это вспышка у меня немного желтит. А так он зеленый. То есть как нормальный зеленый. Он прям, ну вот, все, зеленый такой, да. То есть рифленый, как надо. Мы с ним поснимаем что-нибудь, я вам потом покажу. А может быть и сейчас покажу уже на монтаже. Но все же. Поехали к последнему. И самому, что называется, огромному. Ведь у нас здесь множество креплений для моей экшен камеры С малого начнем. Мешок. Вот. Продавец. Спасибо, конечно, но мешок такой. Ладно. Синтетика. И теперь поехали по большому Оба. Оба. вот так вот у нас это все упаковано было то есть я уже разлеплял еще вот так мешок желто-оранжевый поплавок а, и голубая к нему веревочка то есть они вот так вот вместе выглядят мы откладываем их у нас еще множество всего у нас здесь, например, крепление для головы. То есть на резиночках все, как надо. То есть сзади стороны у нас ну, мне не очень нравится такая. То есть лучше бы волновая, но в принципе она держится. То есть я проверял, я только это и поплавок проверил. Остальное я, ну как, рассчитывал на продавца. На его честность. Ну, правда, на эликспрессе нельзя так делать, но все же. Дальше у нас огромнейшее крепление для груди, и оно вот так вот выглядит, то есть мы сюда крепим камеру. Я пока не знаю, как мы ее крепим, но все же мы ее крепим. То есть вот это все вот так вот выглядит. Вот, кажется, вот так выглядит. Ой, нитка. Вот это да. А что это такое? Это же звезды. О, как красиво. Этот же звезды, да, знаю. Извиняюсь. Отвлекся. Дальше поехали. Это у нас крепление, ой, крепление для для. Честно не знаю для чего. Может быть для руки. Это вроде бы нет. Без понятия для чего крепление. Вот так вот оно выглядит. Если вдруг что, пишите в комментариях. Как? Посиди. Знаете, я заказывал, я заказал комплект всего за 577 рублей. То есть 577 рублей это... Сколько на наши? это пересчете? Где-то... Где-то 4000 тенге в пересчете на наши. Ну, у нас здесь какой-то ремешок, то есть я тоже не знаю для чего он, то есть как он крепится. Загуглю, загуглю, потом Найду применение всему этому Также и хромаки Найду применение, я всему найду применение Уж простите, что это не Сейчас же Обычно И это, если не ошибаюсь, у нас крепление Как раз для руки то есть. Вот так По-моему Я в этом, опять же, не уверен Я, по-моему, ни в чем не уверен После этого видоса Уже смотреть будете мне кажется. Вообще здесь хрена, не, сказал. <къем> не суть дела. У нас крепление для руки. То есть я даже его по мере, по-моему, это для руки все-таки. Да, это для руки, потому что она идеально подходит. Прям прям вообще. Как говорится, поближе вам покажу. Вот так вот И снимаем. И у нас остается последнее крепление. И мы будем с вами заканчивать. Я надеюсь, вы уже поставили лайки. Я надеюсь, что вы их поставили. Поэтому мы будем продолжать. Точнее, заканчивать. И последнее крепление. Где-то я его видел. О! Жизнь. Вот так вот оно вставляется. Все. Я нашел комплект. То есть, это крепление нам нужно для того, чтобы закрепить вот это крепление, в котором будет находиться камера. Ой, это сложно сделать. В общем, как-то так. Сборная солянка. Призываю поставить вас лайки. Кто поставил, тот молодец. Кто не поставил, то... Пошел быстрый, поставил, то есть поставил на паузу и пошел поставил. Все, спасибо, что был со мной, друг мой. И то есть ты видишь, да, что посылка была огромная. То есть и одна, и вторая. И было куча маленьких, но самое главное, что у меня теперь полный комплект креплений для экшен камеры. У меня хромакей. И у меня звездочки, господи, я так ждал эти звездочки! Ты не представляешь, как я ждал эти звездочки. И напоминаю тебе, ты должен подписаться на канал, если ты этого не сделал. Ты должен поставить был лайк еще несколько минут назад даже. Ты должен посмотреть предыдущие распаковки, которые будут вот здесь. А может быть вот здесь? В общем, они будут. Спасибо тебе и пока.